Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, доктор. Нам очень приятно видеть вас у нас в клинике и хотела бы задать вам несколько вопросов. Во-первых, вы достаточно часто летаете, насколько я знаю. Я думаю, что я летаю гораздо больше, чем средний человек. Хорошо. Как вы себя чувствуете после перелетов? Насколько быстро вы восстанавливаетесь? насколько вы активно включаетесь в вашу работу конечно этого. каждый перелет не может не быть утомительным каждый перелет забирает какую-то частицу энергии частицу силы но моя жизнь устроена так что я не могу отказаться от такого большого числа перелета и приходится что-то с этим делать как-то восстанавливаться сегодня вы прошли сеанс орбитерапии могли бы вы сказать ваши ощущения во время и после этого я никогда не проходил такого рода терапию поэтому даже не знал чего ожидать то что на данный момент я могу сказать однозначно я испытываю прилив бодрости такое свежесть потому что сама последовательность этапов этой терапии была достаточно интересной и Скажем так, вовремя покормили, вовремя чаю налили, вовремя уложили. То есть вся, вся последовательность шагов, ну чувствуется, была достаточно четко выверена и была очень эффективна, на мой взгляд. На этот момент, конечно. Вовремя разбудили. Да, и это тоже. Весь секрет этой терапии, на самом деле, в чае и в каше. Да. буду э, просить у вас поделиться рецептами чая и каши отлично но сама терапия конечно была э, достаточно эффективной. на данный момент вы сказали что можно еще ожидать каких-то эффектов которые со временем придут да у нас у меня будет просьба к вам понаблюдайте за собой завтра послезавтра то есть mm -hmm. вот эти последующие дни к сожалению мы не можем допустим провести вам полный курс но тем не менее даже mm -hmm. тот вот этот один сеанс вы посмотрите, то есть, насколько изменится ваша работоспособность, ясность мысли какая-то вот вот такая вот внутренняя собранность, ментальная, как говорят, фокусировка. Будем ждать обратную связь от вас. Обязательно дам знать, что со мной будет происходить дальше. Не сомневаюсь, что что-то хорошее. Спасибо, Арман. Спасибо, доктор. Все. Желаем вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Спасибо. До свидания.